Меня покидает! Я просыпаюсь в холодном поту. с болью по телу опять на полу, но ты не узнаешь о чем я мечтаю во сне, для тебя пропаду, я снова уйду, ты так сильно пытался узнать меня, ты так сильно старался, загнать меня не получилось и это провал, я все узнал о тебе и ты жалоб. Сколько еще мне терпеть эту боль, рядом с тобой я неспокоен, просто уйди в тишине, раствори, чтобы я был в моменте всем этим доволен, ты не исправишь все это бред, я научился твердить тебе нет, я научился сквозь зубы смеяться, но Плакать я так не способен ведь Ты не оставишь покоя меня Ты доведешь это все до конца Мраком накроешься То, что любил И то, что не чувствовал я никогда Меня покидают мысли Я не умираю Добиться всего, но я знал, это блеф, и тебе все равно тебе проще снова напиться и выкинуть фокус. Не пожалеть никого. Без мысли, сколько этих чисел нога, издевался, над собой